Всем привет! Вы на канале НБ Фитнес, и с вами я, Бог Наталья. Сегодня продолжаем рубрику «Фитнес для начинающих». Итак, разминка. Делаем глубокий вдох, потянулись вверх, выдох, снова вдох, вытягиваемся вверх, выдох. И еще раз вдох, потянулись вверх, выдох, плечи по кругу, назад, поднимаем повыше. И еще раз сделали вдох, потянулись вверх, выдох. Потянулись руками в разные стороны, выдох. Снова вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Снова вдох, выдох. И пружина. Раз, два, три. Живот стягиваем. Четыре. Четыре. Три. Два. И в другую. Раз, два, три. Четыре. Четыре. Три. Два. Один. Сделали вдох. Потянулись вверх, на выдох, руки перед грудью. Разворот перед грудью. Разворот. Живот все время подтягиваем. Хорошо. Еще. Стороны. И снова. Стороны. Еще. И по три. Раз. Два, три. Стороны. Снова раз. Два, три. Стороны. Еще раз. Два, три. Поворот. И снова раз. Два, три. Поворот. Хорошо. Разводим руки вверх-вниз меняем Снова одна, вторая, еще одна. Вторая. Живот тягиваем. Одна, вторая. И по три раз. Два, три. Смена. Раз. Два, три. Еще раз. Два, три. Последний раз. Два, три. Хорошо. Делаем вдох и вперед выдох. Снова вдох, вперед выдох. Еще вдох. Выдох. Снова вдох. Выдох. К себе. В одну сторону к себе, в другую, еще в одну. Хорошо. В другую. И снова делаем. Вдох. Потянулись вверх. Выдох. И еще раз. Вдох. Потянулись вверх. Выдох. Хорошо. Делаем легкие шаги в стороны. Руками работаем. Еще. Продолжаем. Совсем немного. Еще четыре. Три, два, один. И захлест. Раз. Два. Три. Четыре, четыре, три, два. И колено. Выдох. Выдох. Вверх. Вверх. Выдох. Выдох. Вверх. Вверх. Хорошо. Нога в сторону. В сторону. Еще. Продолжаем. 4, Три. Два. Один. И снова сделали вдох. Потянулись вверх. И на выдох расслабились, размяли ноги в одну, в другую сторону хорошо, начинаем с приседаний. правая нога у нас стоит в упоре левую ставим на пальцы перед собой акцент тазом назад, вес тела назад делаем присед вниз и медленно поднимаемся вверх поглубже вниз и подъем вверх снова на одной правой ноге вниз и подъем вверх Отводя таз назад. Подъем. Колено, как и прежде, не выходит за пальцы стопы. Еще обращаем внимание. Таз назад. Вернулись. И еще таз назад. Вернулись. Еще также же. Восемь. Подъем. Семь. Отлично, за последним разом задержались. Раз, два, три, четыре. Держим. Четыре, три, два, подъем. Размяли ноги в одну, а в другую сторону. И делаем тоже с другой. Левая в упоре. Вес тела переносим на... Поставили на пальцы. Медленно опускаемся вниз. И подъем вверх. Акцент тазом вниз. Подъем вверх. Еще вниз. Вверх. Продолжаем. Хорошо. Еще так же. Еще восемь. Остаемся внизу и удерживаем. Подъем и разняли ноги. В одну, в другую сторону. Следующее приседание. Правая нога остается впереди. Левую ставим за спиной именно на крест. Разворачиваем два плеча прямо. Медленно на правой ноге опускаемся вниз. И подъем вверх. Внизу вдох, при подъеме выдох, живот и ягодицы в себя, вдох, при подъеме выдох, еще вдох, выдох, продолжаем. Еще восемь.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 Хорошо? И то же самое делаем с левой. Правую ногу ставим на крест за собой. Разворачиваем два плеча прямо. Живот подтянут. И на левой ноге вниз. И удерживаем подъем и размяли ноги в одну в другую сторону для следующего упражнения ставим ноги чуть шире, чем на среднее плеч чтобы направлены вперед опускаемся с прямой спиной слегка сгибая колени вниз затем выводим руки вперед Опускаем вниз и полностью поднимаемся вверх. Вместе со мною. Раз. Руки вперед. Два. Три. Подъем. Слегка сгибая колени. Раз. Руки вперед. Два. Три. Подъем. Еще раз. Два. Три. Подъем. И снова раз. Два. Три. Подъем. Раз. Два. Три. Подъем. Раз, два, три, подъем. Раз, два, три, подъем. Раз, два, три, подъем. Раз, два, три, подъем. И добавляем разводку рук через стороны. Опускаемся вниз, раз. Подъем два, руки назад три, четыре, пять, шесть. Опустили семь и подъем восемь. Снова раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще два раза. Последний. делаем глубокий-глубокий вдох, вытягиваемся головой руками, на выдох, расслабились, и еще раз вдох, потянулись вверх и на выдох, расслабились, размяли ноги в одну в другую сторону. Хорошо потянули одну руку к себе и потянули вторую руку к себе. Сделали вдох, потянулись вверх и на выдох. Расслабились Размяли мышцы ног И для следующих упражнений опускаемся на пол Нам нужен коврик До Следующего упражнения опускаемся на коврик Опора на один локоть Обратите внимание, на плече мы не провисаем Вставляем как положено плечо в сустав Хорошо Живот подтянут Поясницы не провисаем Нога одна прямая, вторая согнута Разворачиваем стопу слегка, невыворотно Пальцами вниз и на выдох поднимаем вверх. На выдох, выдох. Еще. Еще восемь. По три, раз, два три, опустили еще раз, два, три, снова раз, два, три, живот тягиваем раз, два, три и еще раз, два, три и пружина вверх, вверх, на выдох, выдох, не выворотно, пяткой. хорошо, еще восемь, семь, шесть, 5. четыре, три, два, задержали, опустили ногу, расслабились и еще один подход, выдох. Вдох. Невыворотно. Собою вниз. Еще вдох. Вдох. Живот подтянут. Нога сильная, напряженная. Еще восемь. Семь. Шесть. Пять. Именно пяткой. Четыре. Три. Два. Один. По три. Раз. Два. Три. Опустили. Раз. Два. Три. Опустили. Раз. Два. Три. И еще один. Раз. Два. Два три, пружина, задержали, опускаем ногу, согнули, хорошо, ложимся полностью на один бок, обнимаем себя нижней рукой, верхнюю поставили в упор, живот подтянут и на выдох, напрягая мышцы живота, и упираясь рукой в коврик, поднимаем себя вверх. Выдох. Выдох. Самое главное полностью не опускаться на коврик. Все время остаемся на лесу. На выдох. Выдох. Вверх. Вверх. Еще восемь. Семь. Шесть. Пять. Совсем немного. Четыре. Три. 2 опускаем локоть выравниваем одну ногу стопа на себя рука на бедро живот подтянут на выдох напрягая мышцы живота поднимаем себя вверх и опускаемся вниз выдох выдох все время вверх вверх еще 4 3 2 один, кому достаточно нагрузки, делает так же, кому мало выравниваем. Две ноги. То же самое. 8. Семь. 6. 5. 4. Три. Два. Задержались. Опускаемся вниз. И разворот на другую сторону. И все с другой ноги. Разворачиваем пяткой вверх. И подъем. На выдох. Вдох. Еще восемь. Не забываем. пяткой невыворотно. И по три. Раз, два, три. Опустили. Еще раз, два, три. Снова. И пружина вверх, вверх, на выдох. Выдох. Живот втягиваем в себя. Нога напряженная. 8, семь, шесть, 5, 4. Три, два, содержали, опускаем и снова вдох, выдох, вверх, вверх. Невыворотно, стопу и вниз. Продолжаем. Еще. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один по три. Раз. Два. Три. Опустили. Раз. Два. Три. Опустили. Раз, два. 3, еще один раз, два, три и пружина на выдох, выдох, вверх, вверх. Живот втягиваем. нога напряжена, еще немного, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Задержали. Опускаем ногу, собираем вместе, опускаемся вниз, рука обнимает снизу, вторая в упор перед собой. и на выдох выравниваем руку до конца, сгибаем до половины, выдох. Вдох. Вверх. Вверх. Еще выдох. Выдох. Вверх. Продолжаем. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Еще четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Поставили локоть в упор. Одну ногу выравниваем. Рука на на выдох. Выталкиваем вверх и опускаемся вниз. Акцент все время вверх. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Три. Два. Один. Помните, либо остаетесь также, либо выравниваете вторую ногу. И продолжаем. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Задержались. Хорошо. Для следующего упражнения разворачиваемся лицом. К коврику. Опускаемся. Вниз. Выравниваем руки. Выравниваем ноги. На выдох. И вверх. Опустились. И вверх. Опустились. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжаем. Это уже знакомое упражнение. Выдох. Выдох. Хорошо. Добавляем разводку руками ногами. Подъем вверх. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Продолжаем. Еще восемь. Стороны. Семь. Четыре. Стоп. И опустились на пол. Расслабились. И еще один подход. На выдох. Вверх. Вверх. Вверх. Вдох. Вдох. Продолжаем. Выдох. Выдох. Хорошо. Добавляем раз, два, теперь руками, ногами. Подъем вверх, вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Продолжаем. Еще восемь в Семь. Четыре. Стоп. И опустились на пол, расслабились. Хорошо. Ставим руки в упор возле груди, собираем ноги, приподнимаем ягодицы и, прогибаясь, проезжаем.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 Вниз. Хорошо. Еще так же. И остаемся внизу. Удерживаем положение. Раз. Держим два. Держим три. Четыре. Еще держим четыре. Три. 2 1 Оттолкнули таз назад Сделали прогиб, удерживаем положение 4 3 2 1 И округленной спиной. Поднимаемся вверх Плечи по кругу назад И еще один подход Ставим руки в упор перед собой Колени на ширине плеч Таз чуть ниже, чем плечи Живот ягодицы в себя Поясницы мы не прогибаемся. И снова на два счета. На два. Вниз. Хорошо. Еще так же. Стоимся внизу, удерживаем положение. Раз. Держим два. Держим три. Четыре. Еще держим четыре. Три. Два. Один. Назад. Оставляем руки далеко впереди. Делаем прогиб. Четыре. Три. Два. Один. И медленно округленной спиной поднимаемся вверх. Плечи оттолкнули назад. Для следующего упражнения разворачиваемся на спину, ноги на ширине плеч. Зажимая ягодицы, приподнимаем таз вверх и выполняем пружинку с акцентом вверх. На выдох, выдох, вверх, вверх, еще выдох, выдох, хорошо, продолжаем. Зажимаем ягодицы, хорошо, еще на выдох, выдох, вверх, вверх, еще восемь. ставили таз сверху, коленки удерживаем на месте, таз через низ в одну сторону, в другую, в одну, в другую, еще в одну, в другую, в одну, в другую, еще. хорошо, повыше, совсем немного, четыре, три, два, один и снова вверх, вверх, только прямо, колени на месте и таз вверх, по прямой, поднимаем, еще восемь, семь, сильнее зажимаем ягодицы, шесть, пять, четыре. 3, 2, 1 И снова так Через вниз в одну сторону, в другую В одну, в другую Колени держим на месте И только поднимаем таз То в одну сторону, то в другую На выдох, выдох Еще, вверх, вверх Отлично, и последний раз Только вверх, прямо На выдох, выдох Повыше, хорошо Совсем немного, еще 8, 7, 6 Зажимаем ягодицы 4, Три, два, один Собираем ноги вместе Выравниваем правую потолок И на выдох выталкиваем вверх Вверх, на выдох Выдох, ногой Тянемся до потолка Еще, выдох Вверх, вверх Выдох, выдох Не только так выталкиваем Еще и ногой тянемся до потолка Продолжаем, еще восемь Семь, шесть 5, 4, 3, 2, стоп. Меняем ногу и то же самое со второй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Будем Время вверх, вверх, на выдох, выдох, вверх, вверх. Продолжаем еще немного. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, еще восемь. 7, 6, 5, 4, 3, 2, стоп. Согнули ногу, поставили на ширине плеч и заканчиваем как начинали. На выдох, Вдох. вверх, вверх, выдох. Продолжаем. Сильнее зажимаем негодицы. 4, 3, 2, Самый последний раз. Дожали. Подключили попчик под себя. так как можно лучше держим. Четыре. До боли зажимаем. Три. Удерживаем. Два. Один. Опускаемся на пол. Ноги согнули. Скрестили. Взяли за стопы. Подтягиваем стопы и колени к груди. Раз. себе. Два. Три. Четыре. Смена. Снова. Подтянули к груди и плотно-плотно прижимаем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 Для следующего упражнения выравниваем одну ногу. И на выдох. Вверх. Вверх. Выдох. Выдох. Вверх. Вверх. Выдох. Хорошо. Еще 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Выравниваем. Выдох. Выдох. Вверх. Вверх. Выдох. Стоп. Смена. Выравниваем вторую. И выдох. Выдох. Вверх. И выдох. Выдох. Вверх. Выдох. Вверх. Прямая нога, прямая рука. Спустились вниз, выровняли руки, выровняли ноги, сделали глубокий глубокий вдох, потянулись в разные стороны, на выдох расслабились и еще раз вдох, потянулись в разные стороны, на выдох расслабились. Делаем вдох, тянемся правой рукой левой ногой, затем левая рука, правая нога, еще правой рукой левой ногой и левая рука, правая нога сделали вдох, на выдох поднимаем руки, голову. Полностью поднимаемся вверх. Сделали вдох. И на выдох наклон... Раз, наклон... Два, три, четыре. Поднимаемся и еще раз. Делаем вдох. Поднимемся вверх. И на выдох. Четыре. три, Два, один. Округленной спиной поднимаемся вверх. Собираем стопы. Тянем стопы на себя, колени в стороны. Сделали вдох. На выдох наклон... Раз, наклон... Два... 4, 4, и еще стопы к себе, колени в сторону, сделали вдох, и на выдох, 4, 3, 2, 1, хорошо, собираем ноги. Всем пока, спасибо, что были со мною, ставим лайки, подписываемся на мой канал, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть новое видео.